При работе с различным требующим инструментом, имея на кармане постоянно нож такого плана, либо другой, либо еще меньше, вот, сталкиваешься с целесообразностью того, что необходимо иметь вот такую вот минимальную, хотя бы, аптечку. так что же в этой DC аптечки есть? Перчатки и маска. Ну, на случай того, что, допустим, какая-нибудь эпидемия острых респираторных заболеваний в метро нужно будет ехать. Перчатки это на случай специфический работой связаны. далее резинка которая также немаловажно все это запаковано в герметичный зип пакетик небольшой здесь есть у меня еще несколько там 30 -30 салфетки. Внутри спиртовые солфетки, несколько лейкопластырей антибактериальных и анаферон. Здесь 6 таблеток. Минимум 5 таблеток нужно выпить в течение двух часов. Ну это как старт. Если уже чувствуете, что заболели, можно начинать принимать. Два напалечника, чтобы не порезаться. Вот, в принципе, и все, что у меня есть. Для своих целей вы можете создать свою ZIP-аптечку, упаковать ее, укомплектовать ее всем самым необходимым для себя. Ножницы нож всегда у меня с собой. Все это так вот компактно сложено в рюкзаке. Места не занимает особого. Весит мало. Вес данной аптечки можно проверить. Опять же. Сейчас включатся весы наши. Угу ну и вес у нас тут 32 грамма вот. поэтому компактно легко и быстро доступно тем у кого есть проблемы с сердцем могут запастись полидолом корвалолом другими средствами